Алло. Слушай, слушай, ты меня уже достал, я тебе уже говорила, перестань мне названивать, перестань меня отставать, ты у меня уже в какой скорле стоишь, я тебя не видеть, не слышать не могу А, это шанс, абсолютно, да? Ты, ты, блин, тихо, накрой мою группу связь. Да, Алёна, ну берешь, Алена, пожалуйста, ну дай мне шанс. Ну пожалуйста, ну давай сходим, ну на одно свидание сходим. И все, я правда говорю. Я... Да я докажу. Здорово. Чего ты хотел? Ну, я хотел узнать, ты всех этих сучек как-нибудь. Вот весь список, который ты дал, вот по аккаунту не прошелся, вся информация в наличии есть. Не парься. Спасибо. А, деньги. Здесь все? Конечно. Ладно. Слушай, спасибо тебе большое. Не за что. Давай, не грусти. Пока. Пока. Пока. Вот но... так. Опа! А вот и переписочка нашлась. Сейчас сучки лицемерные я вас выведу на чистую воду. О, твоим друзьям понравится то, что ты о них думаешь. Так, вот так вот отлично это сохраняем. О! Вот это выделяем. Можно даже приукрасить немножечко. Вот. Ну все, теперь посмотрим, что ты будешь думать об этом. Угу. Давай, угу. вот так, вот. идеально. тебя не видно, тебя видно. Привет. Короче, так, такая фигня случилась. Все, блин, кто-то слил мою переписку, и Все-все теперь знают, кто, вот, ну, мне очень нравится. Все наши знают. Я <свес> не знаю, как это будет. Что, не знаю, кто это сделал. Подожди, что? Все узнали, что... Ты поэтому сохнешь, что ли, и все? И все, и все, блин, ржут надо мной, все, блин, присылают ковеные эти сообщения, просто вот, я не знаю. Слушай, а, а кто это мог сделать-то? Без понятия вообще. Слушай, слушай ну, ну это... Я не понимаю, вот все-все, блин... Это как-то бесчеловечно, что ли? Зачем выставлять на общее обозрение личные переписки? Я, не такое, я не Слушай, ну ты держись, я думаю, что ну, время пройдет, все забудут. Ладненько. Все узнали Вот так будешь знать Дрянь Все вы бабы одинаковые